Вот они, рыбаки ловили рыбу. Валера, Ксения, отойди. Оно, видишь, как получается, вот, клюет у тебя. Ты просто чуть-чуть натягиваешь, она может из-за этого ложиться. Жди, она или потащит. Нет, подожди, жди их, когда потонет. Видишь, ты леску пославляешь, и он это самое ложится. Поэтому я же говорю, это непонятно. но вот у тебя клюет, это точно. Как говорится, к бабушке не ходи. Пускай. Это, если крупняк, он сразу долбанет, прям хорошо зацепится. А мелочевка это пускай, на... наклевывается, чтоб ты... Мог ее спокойно вытащить, отпустить. Там, получается, если получится, знаешь как, не просто крутить, а хотя бы это, слегка как бы. Ну что ты, Ксень? Антисептик. Тебя надо дезинфицировать. Не надо меня трогать. Я тебя демосептировать. Не надо. И гадит. Ой-ой-ой. У тебя как у лягушки, это, руки холодные. Ты не холодно? Нет. Что-то антисептик. Угу. Антисептик. А ты... Вон, Валера это самое. За сколько лет на рыбалку попал? Папа, не все сердце ходит в не холодно. Сколько ты, Валер, на рыбалке лет пять не был? Папа, папа, люди, выходи за меня. Папа, папа. <говорит> Первый раз у нас выходи за меня и своего. Такая корабля. Ой, ой, ой, Ксень. Ну, я вижу, вижу. Это я вижу. это вижу. Это маленькая, при маленькая какая-то рыбка. Она он просто крутит поплавок и все. Вот такой вот, вот такой вот карасик, да, на, на, на твоем фоне, <laughs> карася. Да, Сеня. Да я его отпущу. На, Воду. на, на, конечно отпусти. Его, его да, да, естественно отпустить. Зачем нам рыбка? Давай. Валера сказал жарить, не умеет, так что на отпускай. А мы пожарим. Нет, отпускай. Мы приехали сюда, чтобы вот, Валерка поймал рыбку. Дочь, принеси черви, пожалуйста. А? Конфета моя. А мы пока еще раз забросим. Значит ты же первый раз в жизни на рыбалке, да? А я и смотрю, у тебя тактика какая-то смешанная. Думаю, наверное, сейчас сазана поймаешь. Mm. Должен по-любому сазана поймать. Но вообще все начинают с карася. Так что первого карася поймай. Вот такую же рыбку, как сейчас я вот поймал, только ты большую поймай. Карася. Okay. Руки обмажем карасем, чтобы ты приехал домой и запах рыбы стоял. Ты знаешь, я уже и забыл, что ты за червями ушла. Я уже и забросил. О, о, о. Валер, стой, подожди. Стой, стой, стой, стой, стой. Стой, стой, готовься. Ксень, отойди. Сейчас. На... Наклевывается первая рыбка у Валера. Он у тебя, видел, когда чуть поплавок перестал и потихоньку это начал дюбать и плыть. В такие моменты надо это, ну, как подсекать, понял? Духой. Да, слегка. Сильно не надо, тут рыба маленькая, поэтому сп спокойненько. Дочь, успокойся. Сейчас Валера будет это самое. Ему просто надо как одну поймать. И тогда Валера поймет, как ловить, и тогда он будет одну за одной ловить. Вот, и будешь отпускать всю. Мы, я, вот, я только уточки взял и червей, все. Ни пакета, ничего не брал. Так что. А, стульчики. А стулчики зачем? Видишь, Валерки стул взяли. А нам? Ты молодая постоишь. Ну уж почему я антисопчик взяла? Так. Хобы постоит. Угу. Я... Все, вон. Валерка обиделся, развернулся это самое. Спиной ко мне стал. Mm -hmm. <laughs> Горизонт тоже. Вижу. Красотень. Mm -hmm по небу бегут облака а по небу бегут как не то чтобы когда крутить ты сколько раз уже тут на рыбалке была и всегда ловила что ты не знаешь вот смотри вот. сейчас удочку ровно держи потому что потом вверх, а потом да да да да вот у тебя сейчас клюет вот как поплавок или потонет или поведет поняла ложить он тут не будет он одно из двух либо потопит либо поведет Не Машей удочкой, дочь. Я ж так не могу понять, когда это самое подсекать, если ты это самое Маша туда сюда удочкой. Рыбку все равно он вечером, глянь, гуляет. Там прыжнет, там прыгнет. Она всегда гуляет. Нет, Даша, она не всегда гуляет. Ну, ну, вот, вот. вот это сазаняка. Нет, нет, нет, нет. Вот тот сазан был. Если сазан загулял... Крутой сазан. Дой, перестань. Куда тебе пошел? Воду что ли Нет, руки, да. наверное, помыть. <свист> <свист> Это же канализация. Где? Это родниковая вода. Что? О, карась там под берегом. Это дождь родниковая вода. Как По-моему, они у меня Помой. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну, ну, ну, ну. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вот такой вот сазанчик. Давай, я подержу. Отцепляй. Жирненький сазанчик, да? Отцепляй. Тут уже так Не отцепляюсь. Давай я отцеплю. А ты. Да стой, глянь, ты и сюда воткнула. Ну зачем ты мучаешь его, дочь? Я его звучит. Раз вы провожу. Выпускать? Конечно, дождь. Ты что, никогда таких маленьких сазанчиков не бери. Живодерка. Живодерка маленькая. Да тихо ты. Чуть в воду не упала. Отпускай. Ага, получилось. Отойди от воды, Жорж, Надо тебе это на килограмм за нас поймать, mm -hmm. чтобы ты его также опускал, он тебе вс об ⁇ об обрызает. <свес> <свес> <свес> я что-ли? Это ты поймала, а не я. На тебя в суд рыба подаст. <свес> <свес> А то она и угу. и груша. Куда они-то? В воду куда? Выпускай, я тебе сказал, всю рыбу выпускай. они большие? Большую ты сначала поймай. Смотри, у тебя тоже там наклевывается. Я хочу рыбу. Да не рыбу. На. Рыба! Подкуп маленький, это с местной охраны. Смотри, кукурсоводный. На, хочешь? Он не спал, а не кушает. Нет, он не ест. Он, он я хочу... Я хочу... только Джимичу. Да, не, мы сейчас одну рыбку поймаем и...